Помпом пом пиду Тебе там собрать ничего не надо вам. Черт. Ладно, сейчас я пойду. Возьми меня, Сейчас только я уел, подождите. Испулишь. Я же кастую! Такой лифт не поедет, если вы это. Все, занимайтесь. У меня тут мышка нашептала, дома, что мне скоро лего выпуска. Че за мышка? Как таракана, только мушка. Хочешь свой ехать, или что? Хочу Ну нас. Nice. Ничего не скажешь. Проверить все. Я что, Олега? Кратс. Все, быстрее бегать будешь. Благодарю. Не далече называли задротами, конченными тех, ходы. Качан 12 персонажей и сокрушались, как так можно? Господи... Ты реально задрот. Как вообще, так можно? Да, не знаю, как, как так можно. Фу-фу-фу. Вот именно, фу-фу-фу. У меня больше 12, так что не катит. А на тебя сколько? Не, у меня 12, 13, потому что за арду у меня только один прокачан. Что так мало. Ой, кача тут меня умораживает. А то, что я сейчас начитал по поводу кача, что-то мне страшно становится. А мне что наоборот хочется лока покраить качнуть. Что будет интересно? Сколько на это времени уйдет? Но там, тебе. Второй танк вообще не очень. Да то есть ты ступил не прожалом. А подожди, на ком было это? Не знаю, на ком. А ты в залезла? Зачем? Там моб был. Это ты про Да. Кровь нужна кому? Че? Девственница. Своей крови много. Ооо. Я буду по пулить случайно Босс Няшка. Крутим Крутим, над ней воспользовался Дезорин 12 двенадцатый ключик. Не это жестко. Престольчик. Это жестко. Да. Мне не... не в том что 12 двенадцатый ключик, а то, что это престольчик. Не, для меня что это престол и двенадцатый ключ. Сколько тебе пытаться закроешь, думаю, плям двести до престо че. Это мало. Нормально. У меня танк не, я... дамаживает это... Ты 15-й ты закроешь, закроешь спокойно, ну, члены из-за чеха за, за собой пойду, будем соревноваться Ну да, ну да Я могу в Афроса сперкнулся, надеюсь, что там будет Капец, ты заплеснул с ДПСом, шляпами У меня точнее Кто я танков буду придумажен? Да-да-да У меня есть да. четвертые итоги Учтай 15 -й. Да блин, да отстаньте с м 15 -й. Куда мне идти с таким 15 Пойдем. Запусти пока поиск, что ли? Так куда мы идем? Отцы чертоги. Ты ее все-таки уломал, да? Да блин, Гоббл не нажался. Видели, кем мастерский закатил? Нет. Да. какая. Меня загранировали. Зачем ты их пулишь? Их? Да. Так я ж спрашивал, как идти. О мой гад. Я ж тут не был, там он вооружен. Нарина. Ну, спасибо за маншот. А что их не надо? плыть? Да. их надо Да. Да. ты Да. их не плыть. Да. Oh. да блин, Да. Да. Да mm -hmm. я, короче, только стерфол подкинул, короче, ты на подшажик сделал, она сразу выйдет из стерфол. Ну ладно, хер с тобой. Так три раза, короче, подряд был. чуть Че ты разочарован не могу, приступить. Почему? Не знаю, даже что. то меня в нем не устраивает. Я не умерла, уже хорошо. Я умер. Ты же на боссе не умер, а это сложно да. Поводи! <свист> <свист> да я иду, а наш кастует. Шарик не поехал. Ну. Но... Нешка, ты знаешь, что снова на первом месте по смерти? <свист> да. <свист> Нормально. Вон передамаживал, смотри. <свист> Ну, они меня в два раза предамажили, тоже как бы Я умер. Я ж говорю убить. Он же нон-стопом костит, нешка. Так я убил, он до кост умер. Ни хрена, смотрите, на плюс два закрыла, соло. Соло убила на пир. Соло. Чувствуете, Как чей свой план поднимает скоро. Не, ну я жестко сейчас там блинковалась, типа чтобы рывок не поймать, типа ловила топор. Усиленный в гойболке. Очень нормально. Осталось только ДПС подкрутить. Красиво. знаешь, как ДПС подкручивать? Типа, ты ничего не делаешь, просто надеешься что тебя выхилят. Тогда ДПС подкручивается. Я же такой всегда так делаю. Я тебя больше хилить не буду, кстати. Понял. Понял. Тогда ДПС, нормально. Ну, ты же не аж когда свалил. Когда это? Пухал-то и не смог проснуться с нами. пойти. А, ладно. Я не помню, но поверю, потому что это реалистичная история. Можно так про любой макосяк говорить. True story, да? Don't understand what they want from me